Вот мы и подошли к последнему пункту введения. Методы или виды толкования книги Откровения. Собственно, как толковали книгу Откровения на протяжении всей истории христианства. Хочу сделать маленькое отступление, полную презентацию, начиная с авторства и заканчивая сегодняшними слайдами. Вы сможете скачать либо в Google Drive, либо в нашем телеграм канале Ссылки будут в описании. К слову, в Телеграм-канале вы сможете скачать все видео на данном YouTube-канале, так что присоединяйтесь, будет назидательно. А если вы хотите стать участником распространения Слова Божьего, досмотрите данное видео до конца. Чем дольше вы смотрите видео, тем больше YouTube рекомендует его другим пользователям. Впрочем, совет для всех, кто смотрит данное видео. Есть много хороших христианских каналов, Включайте их в видео, если хотите, оставляйте их на фоне. Так YouTube будет продвигать видео ваших любимых каналов или проповедников. Хочу также сказать, что я не зарабатываю на этом канале, так же, как и на других моих христианских каналах. Я имею четкую позицию, по крайней мере, я не хочу и не буду превращать служение в место для бизнеса. Поэтому с самыми чистыми намерениями и мотивами прошу вас, продвигайте данный канал. Пусть это будет нашим общим служением. От меня зависит качество контента, а от вас продолжительность просмотра. Итак, мы возвращаемся к нашей теме. Методы или подходы к толкованию книги Откровения. И давайте начнем с комментария Даниила Деннисона. Ни одна книга Библии так сильно не пострадала от такого обилия разных толкований, как книга Откровения. 10 человек и 10 разных толкований. Какой подход правильный, а какой нет. Можно ли толковать книгу Откровения так, как нам хочется, или мы должны следовать методологии других богословов и комментаторов? Давайте будем разбираться. С течением времени между богословами сложились 4 разных, скажем так, направлений или подхода к интерпретации книги Откровения. Каждый из них претендует на истинность. Итак, первый подход или метод, притеристический метод, второй исторический, третий идеалистический и четвертый футуристический. В каждом из этих подходов мы можем встретить разные разветвления. Для начала начнем с первого подхода. Претеристический подход. Претеризм от латинского претер означает проходить мимо, прошедшее, либо означает прежнее. Претеристический метод утверждает, что все, записанное в книге Откровения, исполнилось в первом веке при жизни апостола Иоанна. Данный подход был систематизирован католическим богословом Луисом Алькасаром жившим в 16-17 веках, и позднее Гуго Гроцием, тоже в 16-17 годах. Акцент – первый век. Христиане, которые претерпевают серьезные гонения, увидят падение Римской империи и будут наслаждаться вечным спасением. При данном взгляде, конечно же, есть проблемы. Я бы сказал, что данный подход не выдерживает критики. Слишком много натянутых толкований. В этом подходе церковь заменяет собой Израиль. При этом пророчество о будущем суде толкуются во свете разрушения Иерусалима в 70-м году по Рождеству Христова. В таком случае большая часть претеристов склоняется к тому, что книга Откровения была написана до разрушения Иерусалима. Хотя и здесь существует разделение. Некоторые утверждают, что события в книге Откровения произошли при Нероне а некоторые при Домициане. Согласно логике претеристов, Христос уже царствует на земле. Поэтому с течением времени мир станет лучше. Давайте рассмотрим их главные тезисы. В этом нам поможет Википедия. На мой взгляд, тот, кто составлял данную таблицу или данную статью, очень хорошо раскрыл положение или убеждение претеристов. Итак, первое. Отождествление нейрона с антихристом. В будущем не будет такой личности. Но здесь нужно уточнить не только с но Некоторые отождествляли Антихриста с Домицианом. Второе. Время Великой Скорби уже прошло. Этот период отождествлен со временем осады и взятия Иерусалима в 66 году по 70. -й. Следующее. Иисус Христос вернулся на облаках во свидетельство исполнения пророчества о разрушении Иерусалима. Израиль – народ Божий, остаток. Евреи – это теперь христианская церковь. Все обетования, данные в Ветхом Завете, относятся к церкви. Армакедон – это и есть взятие Иерусалима. Падение Вавилона, разрушение Иерусалима. В том числе, да, они опираются на 1 Петра, 5 глава, 13 стих. 6. Сатана уже скован, и благая весть распространяется всюду. Пророчество, содержащееся в последней книге Библии, Откровение, Апокалипсис, 20 глава, уже исполнилось. И последнее, седьмое. Тысячелетнее царство, о котором также говорится в книге Откровения, уже наступило. Тысяча нужно воспринимать как символическое обозначение какого-то длительного периода. Так главные опоры. Первое. Воззрение, что Христос придет скоро, то чему надлежит быть вскоре, они буквально это воспринимают, и второе, современники Христа будут свидетелями исполнения пророчества. В контексте эскатологии Евангелия от Матфея и других библейских источников понятие род из текста 24 главы этого Евангелия следует рассматривать как одно поколение. В принципе, то, как воспринимают многие сегодня. В чем же проблема данного метода? Если бы мы жили в первом веке, возможно, мы бы и допустили такое толкование. Однако мы живем в 21 веке и своими глазами видим, что этот мир деградирует. Да, материально стало лучше, но добро никак не побеждает зло. Бурный рост грехов Содома и Гаморы говорят нам как раз-таки об обратном. Мерил Тенни пишет. Данный подход имеет преимущество в том, что связывает откровение с мышлением и историческими событиями времени, в которое оно писалось, но не допускает ни в какой мере предсказательного пророчества. И здесь я хочу добавить стих из книги Даниила, 12 глава, 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножатся ведение». Книга Даниила, так же как книга Откровения, написаны в жанре апокалиптики. Не обязательно чтобы книга писалась именно для того времени. Некоторые пророчества имеют двойную цель. Во-первых, они пишутся для тех, кто жил непосредственно во время написания того или иного пророчества. И вторая цель — это будущее. Они писались для отдаленных поколений в будущем. Я думаю, что нам немного легче все-таки понять книгу Откровения, нежели людям первого века. И все же мы продолжаем. Итак, исторический подход. Давайте мы перейдем к историческому подходу или историческому методу. Историцисты утверждают, что часть пророчества в книге Откровения уже исполнилась в истории. Одна из частей исполнилась, а другой еще предстоит исполниться. Корни данного подхода берут начало еще в средневековье. Собственно, данный подход был предложен Мартином Лютером и был поддержан многими реформаторами того времени. Проблема здесь заключается в том, что каждый видел исполнение определенного пророчества в определенный ему кажущийся промежуток времени. Один отрывок и много разных толкований. Кроме этого, реформаторы видели в папе антихриста, а те католики, в свою очередь, видели антихриста в протестантизме, а точнее в самом Мартине Лютере, якобы его имя содержало число 666. Позже при Наполеоне некоторые верующие увидели исполнение 13 главы книги Откровения. Некоторые историцисты истолковывают Великую Скорбь как период преследования святых со стороны власти Папы Римского. Как мы видим на данной карте, или если можно ее назвать таблице, они воспринимают книгу Откровения как череда исполненных пророчеств ну, на протяжении всей истории в одни Иоанна, верь Церкви в последней Данил. В принципе, мы можем допустить такую мысль. В четвертой главе написано «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего». Фраза «после всего» может указывать с точки зрения историцистов на события недалекого будущего. Например, четвертая глава могла исполниться в третьем веке, пятая глава в шестом веке, а шестая глава в десятом веке и так далее. Опять же, каждый видел исполнение определенного пророчества в свое время. Следующий подход или метод идеалистический, – идеалистический метод. Идеалисты восприняли в книге «Откровения» все аллегорически. То есть книга «Откровения» – это духовное сражение между добром и злом. Все, что в ней написано, это метафоры, которые описывают данную битву. Данный аллегорический метод интерпретации книги Откровения появился благодаря Александрийской школе богословия во втором веке. Александрийская школа использовала аллегорический метод интерпретации священного описания. Например, Августин воспринимал данную книгу именно так. Данный подход в чем-то похож на претеризм. Идеалисты рассматривают великую скорбь с позиции событий в истории, когда, например, происходили какие-то глобальные катастрофы или стихийные бедствия, эпидемии, вспышки разных болезней. Идеалист Реймонд Калкинс пишет, «Теперь мы понимаем, что означает слово «откровение». Оно не означает откровение будущих тайн конца мира, тысячелетнего царства или судного дня». Не означает но также главным образом откровение славы небес или блаженства искупленных, но оно означает откровение бесконечного Бога, могущего спасать, откровение для утешения и вдохновения Божьего народа и напоминание о всепобеждающей силе всемогущего Спасителя. Мэрил Тенни, в свою очередь, также пишет. Идеалистический метод толкования имеет преимущество в том, что обращает внимание читателя на этическую и духовную истину откровения, вместе с спорных аспектов его символики. Но с другой стороны, он склонен недооценивать символику как средство предсказательного пророчества. Его одухотворенность лишает апокалипсис всей его предсказательной ценности и отдаляет его от определенного исторического завершения. Судный день по этой теории приходит всякий раз, когда разрешается какой-то великий моральный вопрос. Это не окончательная кульминация, при которой сверхъестественный Христос восходит на видимый трон. Аллегории. Проблема аллегорического метода толкования Библии заключается в том, что нет никаких правил интерпретации Священного Писания. Хочу – понимаю так. Не хочу – понимаю, значит, по-другому. И давайте рассмотрим последний подход, футуристический подход или буквальный. От латинского «футурум» означает «будущее». Футуристы восприняли книгу «Откровения» буквально. По их утверждению, события, описанные с 4 главы и далее, должны все еще произойти в будущем, непосредственно перед вторым пришествием Иисуса Христа. Этот взгляд придерживались некоторые церкви, и более поздние богословы Средневековья. На данный момент большинство консервативных богословов подходит к толкованию книги Откровения именно с такой позиции, с позиции футуризма. Первые три главы при этом подходе могут и восприниматься как исторические церкви, а некоторые футуристы воспринимают их как семь периодов истории церкви. Акцент в данном методе ставится на последние седьмине Даниила. Возражения против этой точки зрения строились на основании того, что для первых христиан данная книга была бы слишком непонятной. части это правда, однако мы можем сказать, что это присуще самому жанру, жанру апокалиптики. Эндрю Дэвидсон делит футуристов на два лагеря, на простых футуристов и на экстремальных. Первые считает, что с 4 главы эти события все еще должны произойти. А экстремальные футуристы считают, что первые три главы имеют пророческий характер. Далласская семинария дает такой комментарий. Сторонники же футуристического подхода, напротив, настаивают на том, что именно в описании событий будущего, в откровении таится для христиан всех времен источник утешения и уверенности, ибо по самой природе своей веры последователи Христа взирают в будущее сознавая, что в нем ожидает их последняя и окончательная победа. Безусловно, данный метод привлекателен, однако я считаю, что не нужно ставить ярлыки в данном вопросе. Когда мы придерживаемся строго одного метода, тогда мы ограничиваем священное писание, ведь оно зачастую само дает нам толкование. Футуризм, впрочем, имеет очень много развлеклений, Вопросы относительно восхищения церкви, относительно тысячелетнего царства и многие другие. Давайте рассмотрим некоторые интересные таблицы. Итак, мы видим четыре направления или четыре метода. претристы, идеалисты, историцисты и футуристы. Как они рассматривают отдельные главы в книге Откровения? С первой по третьей главы претеристы считают, что это описание исторических церквей. Также есть идеалисты, историцисты буквально, исторические церкви, футуристы, 7 периодов церковной истории. Хотя здесь нужно отметить, сделать некую ремарку, что есть разные футуристы. Некоторые считают, что это были исторические церкви, некоторые считают, что это 7 периодов церковной истории. С 4 по 19 главы претеристы считают, что это символы современных условий. Идеалисты – символы борьбы между добром и злом. Историцисты – символы исторических событий, падение Рима, Магометанства, Папства и Реформации. Футуристы – грядущая скорбь, сконцентрированные суды над церковью отступницы и антихристом, пришествие Христа. 20 глава по 22. Притеристы символ неба и победы. Идеалисты – победа добра. Историцисты – последний суд, тысячелетнее царство, вечное состояние. Футуристы также рассматривают 20 главу как буквальное исполнение Тысячелетнего Царства, Белый Престол, Последний Суд и Вечность. Рассмотрим также еще одну таблицу взгляда на Тысячелетнее Царство. Все те же главы с 1 по 3, потом с 4 по 19 и с 20 по 22. Постмилениалисты это те, кто, которые утверждают, что тысячелетнее царство будет предшествовать второму и видимому пришествию Иисуса Христа на земле. А милениалисты это те, которые утверждают, что не будет тысячелетного царства. тысячелетнее царство нужно воспринимать как-то аллегорически, как-то символически, но не буквально. Премиллениалисты утверждают, что Христос сначала пойдет на землю и потом будет тысячелетнее царство, то есть пре-до-тысячелетнего царства. Итак, постмиллионалисты толкуют первые три главы, как исторические церкви, с 4 по 19 они историцисты в основном, и с 20 главы по 22 победа христианства над миром. А миллениалисты рассматривают первые три главы как исторические церкви, с 4 по 19 тоже в общем историцисты, и с 20 главы пришествие Христа суд в вечном состоянии. Премиллинеалисты рассматривают первые три главы как исторические церкви, представляющие истори исторические периоды. С 4 по 19 главу они, в общем, футуристы, то есть последняя седьмая книга Даниила. И с 20 главы они рассматривают как буквальное тысячелетнее царство на Земле. Суд... Перед великим Белым Престолом и Новый Иерусалим. Это если вкратце относительно общего положения всех этих подходов и методов. В следующем видео мы рассмотрим наш подход, как мы будем подходить к толкованию книги Откровения и, безусловно, начнем сам процесс толкования первой главы. Всем спасибо за ваше внимание. Будем трудиться на Неве Божием, будем распространять Слово Божие. Хочу повториться, что вы можете скачать презентацию либо в Телеграме, либо в Google Драйве. Ссылки будут в описании. Всем Божьего благословения.